на связи Мария лобина как и обещала в прошлом видео я вам сейчас расскажу одно из самых больших ошибок фрилансера на самом деле самая большая ошибка и самый наверное часто задаваемый вопрос который я получаю звучит следующим образом а, почему я очень много трачу времени на работу я постоянно работаю у меня очень много заказов я очень много времени трачу на то чтобы их выполнить я постоянно сижу за компьютером но я очень мало, мало зарабатываю а, это такой вопрос. На самом деле есть две причины того, что вы делаете что-то неправильно. Первая причина это вы, скорее всего, берете слишком дешевые заказы, и часто мне, кстати, задают такой вопрос в отношении копирайтинга. Если вы работаете на бирже копирайтинга, например, e-Text, TXTRU, еще какие-нибудь, то там действительно очень маленькие задания, то есть в плане текстов, да, то есть. Большой объем заданий работы, да, самой работы, но очень маленькая оплата. Скорее всего, вы работаете просто очень много и очень мало получаете из-за того, что вы работаете на неправильных биржах. Вторая причина, которая здесь может быть, это неправильное распределение времени работы. Я думаю, что вы, скорее всего, определяете себе рабочий день, вы себе пишете какие-то цели, вы определяете, сколько вам сегодня нужно сделать. Потом вы начинаете это все делать. Вдруг у вас кто-то написал в социальных сетях заплакал ребенок пришел муж его нужно накормить вдруг вы заметили пыль на ваших полках и нужно их протереть еще что то то есть э, скорее всего вы работаете в таком фоновом режиме но при этом вы целый день выполняете какие-то другие функции но на самом деле неправильно и если вы хотите работать эффективно то слушайте следующее что я скажу выберите для себя эффективное ваше время например у меня эффективное время это, например, 3 часа утром и 3 часа вечером. Это то время, когда я понимаю, что мои мозги работают наиболее эффективно, и я могу сделать именно в это время максимальное количество работы. Определите для себя, какое время ваше эффективное, и работайте только в это время. Потому что все время остальное, которое вы занимаете работой, оно абсолютно неэффективно, и можно это время потратить на что-то другое. Например, вы понимаете, что вы можете работать эффективно 2 часа в день, и больше вообще не можете тогда не насилуйте себя и у вас не будет вот этого чувства, и чувство вины как будто вы очень много должны сделать но вы не успеваете по разным причинам у вас внутри это скапливается как негатив и в итоге выливается как негатив фрилансу в целом это неправильно поэтому если вы хотите хорошо зарабатывать, но при этом вы хотите больше времени выделить для своих близких, то это как раз третий тип фрилансера, о котором мы говорили в прошлом видео. Я прикреплю вам его где-нибудь здесь, чтобы вы посмотрели. Если вы хотите стать вот как раз третьим типом фрилансера, который работает 3-4 часа в день эффективно и все остальное время тратит на свое хобби, то тогда вам нужно очень много учиться этому и очень долго практиковаться. Мы это разбираем как раз на нашем тренинге успешной удаленной работы за 60 дней, потому что мы выявили как раз вот именно третий тип фрилансера, которому э, мы обучаем, которых мы воспитываем, это наши выпускники, наши ученики. Многие из них путешествуют, кто-то занимается с детьми, и вот как раз вот этот тип, третий тип фриланса это как раз то, что э, мы сейчас несем э, в мир удаленной работы потому что на самом деле этому никто не учит, к сожалению. А может быть и к счастью. В общем, смотрите, чем вы занимаетесь в течение дня. Если вы понимаете, что вы занимаетесь... Вдруг вы понимаете, что вы начинаете фоново заниматься работой, а и начинаете делать какие-то другие вещи, уборку, стирку, готовку, играть за ребенком, смотреть в социальных сетях, отвечать и так далее. Тогда просто отбросьте, отбросьте все эти дела по возможности и сосредоточенно поработайте несколько часов, и вы увидите, какое время... Для вас наиболее эффективно. Когда вы это поймете, вам будет проще планировать свой рабочий день для того, чтобы вы брали заказы именно на это время, выполняли их и все остальное время были свободны. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, замечали ли вы за собой такую проблему, что вы очень много сидите за компьютером, но э, мало получаете в финансовом эквиваленте. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, хотели бы вы стать как раз третьим типом фрилансера, который все успевает, хорошо зарабатывает. Если вам понравилось это видео, то обязательно жмите «Мне нравится» прямо под этим видео и обязательно подписывайтесь на наш канал. В нашем канале очень много разного интересного по удаленной работе, а следующее видео, которое вы можете посмотреть, можете посмотреть и вот здесь. В связи была Мариана Лобина. Увидимся в следующем видео. Пока.